Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Владимир Тюняев, и канал «Техногон». Мы находимся в гостях у Карповой Натальи Николаевны. Сегодня мы попытаемся ответить на вопросы, касающиеся тех изобретений, которые не были внедрены в жизнь и которые давали человечеству шанс так скажем, быстрее продвинуться по пути своего развития, в том числе и духовного развития. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. На твой взгляд, какое наиболее запомнившееся тебе изобретение, которое тебя вот, поразило с точки зрения технического решения? Ну, таких решений, честно говоря, в мире много. Если взять вообще вот все количество изобретений, которые человечество создает, ну, например, 100%, да? да. То, в, то внедряется где-то 12% из них. И эти 12% они постепенно, кто-то из них дает сразу положительный результат, кто-то постепенно, а остальные ложатся как фундамент развития всего человечества. Но очень важно, чтобы этот фундамент не был завурован такими словами, как сейчас молодежь говорит, ненужные знания. Вот ненужных знаний нет. Есть два, два сорта решений. Есть технические решения, которые есть, но они так называемого низкого изобретательского уровня. Это, например, квадратное колесо. Оно будет двигаться? Будет но оно нужно не нужно я говорю именно про значимые изобретения. именно почему они и, и почему они не имеют часто продолжения по двум причинам первая причина это недостаточность объяснений со стороны теоретических знаний для практической реализации этого решения и второе это чистый Прагматическая, чистая экономика. Да. Вот то, что, например, было с изобретением в области двигателя внутреннего сгорания. Там было два момента. Первый – это роторный двигатель, если вы помните, он тоже да. никуда не пошел. Да. Это двигатель. Это была потрясающая разработка наших российских разработчиков. Она сейчас будет иметь колоссальный успех. Но когда мы с ней приехали на переговоры в ведущие концерны, то нам очень хорошо сказали, что да, это решение очень интересное. Оно наверняка перспективное. Но вы же понимаете, какие средства вложены во все наши автомобильные гиганты yeah. мы же не можем сейчас все вот это свернуть и построить заново поэтому если хотите жить забудьте про эти изобретения yeah. прям прямым текстом да, забудьте и все когда-нибудь может быть, там лет через 20 через 30 когда мы выжмем всю прибыль из того что мы сейчас вот имеем тогда мы их пустим. и цвета вы видите сейчас водородный двигатель yeah. то тут хотя тоже с каким трудом на заре разработки его изобретений да и сейчас yeah. когда я говорю об этом нетроники на лекции мне все слушатели говорят а это быть не может а как это работает как вот эта вот бумажка может и каждый раз когда я владимир Николаевича приглашаю если есть такая возможность на лекции его спрашивают а как это вообще ваша решетка вдруг будет работать как и тут возникает проблема две первые люди не понимают то что нет достаточного образования второй не хотят в это верить да. видят что работает видят что помогает не хотят в это верить это общее положение в мире не только в нашей стране очень много изобретений которые сейчас не могут получить правовую охрану еще по второму очень важному, считаю, фактору – это низкий уровень самих экспертов. Дело в том, что если раньше экспертами в Роспатенте в других патентных ну, в стране, в нашей, по крайней мере, были только люди, у которых было высшее техническое образование, то есть они читали эту заявку, они читали формулу изобретения, они хотя бы понимали, как двигается автомобиль. А сейчас у нас получают диплом эксперта студенты, которые поступают туда со школы, просто закончили школу и приходят сразу в Российскую государственную академию. Да. Просто раньше да. экспертами были люди, да. которые закончили технический институт, да. например, там Баумовский, МИИ, МИФИ и так далее, да. имели 5 или 10 лет стажа да, и потом да. шли туда. Я отучился 3 года в училище. Да. Мы каждый день учились и спортом занимались. Три вот года это каждый день учиться учиться. Учиться, учиться. Авиационное училище военное. И затем институт 6 лет, 9 лет. Но я как специалистом стал лет через 10, когда поработал вот. на перроне. Вот ФИПС в вот этот институт. Внизу специальное место, где приходили заявители, спускался туда эксперт, и эксперт разговаривал с заявителем. Да. Теперь эксперт с заявителем не разговаривает вообще. Ты их живьем, это а к искусственному интеллекту и к цифровизации. Ты вообще их не видишь, не видишь. Но самое страшное, что по нашему новому законодательству изменить форму. Изобретение можно только один раз. Все, вот ты что тебя справишь и больше ничего. Раньше ты мог до получения патента несколько раз исправлять, да? Мало тебе, же, вот тут появился. Ну, это касательной полезной модели, всего. Это да? касается всей экспертизы. Угу. То есть раньше эксперт был помощник тебе. Да, теперь он судья. судья. Причем судья, который некомпетентный. некомпетентный в этой сфере деятельности и кто... зато они говорят, вот благодаря цифровизации, благодаря автоматизации, мы теперь имеем более широкий поиск, а мы можем более документа противопоставить да можем но у меня господа были такие случаи когда мы подавали заявочку там на сварку а мне противопоставляли решение связанные с тепловозом это вот первое и второе что я хочу сказать что сейчас по нашему ночного решения нашего замечательного правительства в рамках которого фипс не будет проводить предварительную экспертизу вообще а теперь он отдает сторонним организациям на аутсорсинг как услугу эта услуга будет проводиться или в институтах из этих университетах кто там в университете будет вроде я не понимаю, или в научно институтах. Но тут два серьезных подводных течения Первое. Действительно, школа друг с другом не дружит, вы знаете. И очень редко, когда один изобретатель дает дорогу другому изобретению. То есть да. просто зарубит из человеческих соображений. Второе. Он может быть замечательным технарем, но у него нет навыка именно работы с, с, с, с заявкой. Потому что заявка, это особый, вы как изобретатель знаете, это да. особый Документ У него совершенно своя структура, к нему свои требования и свои критерии. И эти критерии меняются. И этим критериям надо учить. А человек, который работает в обычном научно-исследовательском институте, свой, свой предмет знает. И слава богу, но ему не надо учить экспертизе. И получается, что разорвали все, что вообще можно. Оторвали вначале специалистов, профессионалов от экспертизы. А теперь экспертизу вообще оторвали от, от ее задач, а именно постановка и обучение критериям соответствия международному уровню. И вот в, в этих рамках я совершенно не удивляюсь, Владимир Николаевич, когда на ваши заявки вдруг приходит ответ, что не могут выдать вам положительного решения на ваше изобретение только в силу того, что нет подтверждения этому в нашей научной литературе. А просто, во-первых, а уровень этих людей, они не знают эту научную конечно, литературу, конечно. потому что они не специалисты в этой области, первое. И второе, если он не специалист, он не может следить не только за сегодняшним уровнем, но и за, но и за завтрашним. Да, это проблема во всем мире. Сейчас профессионалы исчезают. Сейчас все говорят, ой, будущее, надо менять специальность каждые 3-4 года. Слышите, что кругом говорится? Надо Абсолют. менять специальность 3-4 года. Пример приведу как раз вот на передаче Скопеевые 60 минут, куда меня как эксперта по электромагнитной безопасности пригласили, был профессор Сколковский. Принес шапочку из фольги. И такой абсурд нес по этому поводу: я смотрю, я ему задаю вопрос: хорошо, уважаемый товарищ, скажи, пожалуйста, предельно допустимый уровень излучений? Не отвечает, говорит все какую-то ерунду. И поэтому вот это вторая причина, Владимир Николаевич, по которой не выдается решение. Просто они не готовы к пониманию вашего изобретения на уровне их образования. У них нет да. образования. Хорошо, я подал заявку, мне отказали второй раз, я там внес изменения, мне опять отказали а, а кто-то взял и воспользовался данным изобретением. Тут вопрос тогда встает. Это как обычное воровство. Если ты принес какой-то свой вклад, и кто-то его забрал, по существу, они не, они, значит, эксперты, Роспатенты дают подписку о том, что они не, не разглашают никакой информации, поступившую к ним. Да. И если они данную заявку не, значит, не публикуют, они же ее обычно... У нас через 6 месяцев заявка должна быть опубликована да. для изобретений. То тогда они просто ее закрывают и не имеют права, о никому ничего говорить. Если о где-то стало известно, то тогда это, это обычное уголовное дело. Но тогда мы по, по, статье, суде... по статье 147 уголовного кодекса Российской Федерации подаем иск в суд. Я начал производить без патентования. То есть у меня я не патентую, но произвожу эти так, изделия. Так, первое, да. это если эта заявка осталась без движения, просто в Роспатенте, вам отказали, да. вот как сейчас вы успокоились да. и все. Да. Она не опубликована, она да. еще не опубликована была, Не да? опубликована. Не опубликована все. Значит, тогда у нее два пути. Первый путь про нее за были навсегда или да. второе эксперт видел что это интересно да. отдает тому кто в этом деле очень большие специалисты тот его использует да. если используется один к одному и вы еще свою еще присваивает себе свое авторство да, да. то вы тогда это говорю это из кого это дело подсудное только, да, только да, Вы да. только в суде можете доказать, что вы автор. Да. что не про, И тогда вопрос уже станет уже не перед Уголовным кодексом, а перед ФСБ. Как это так? Этот человек делает вот эту утечку информации. А кто-то использовал аналогичную модель, подал где-то и зарегистрировал. Ну, прям во Франции, там еще где-то. Если это изобретение будет подано как заявка к нам в Россию, да. то в Россию они... Патент получить не должны, потому что наша заявка будет использоваться как документ, порочащий новизну, их изобретение. А нет, то есть моя Никак... заявка поданная, она будет первичной. Она будет, у, будет у, нее, у нее дата, дата приоритета да. раньше, чем подали из Франции заявочку, да. и им откажут в получении патента. И вы тогда можете использовать это изобретение на территории нашей страны, но на территории Франции вы поставлять его не можете. Другое дело, что мы можем подать исковое заявление в патентное ведомство Франции и там оспаривать уже факт новизны. Но они скажут, извините, мы не видели ваших публикаций. Вот почему мы приняли новое решение, что теперь все заявки через 6 месяцев публикуются. Задача науки сейчас расширить свои границы. Естественно. Не только изучать вот материальный мир, где атом, да. и что, правильно, а именно понимать, вот, уйти вот в энергетику, причем все, начиная от электромагнения, начиная психоэнергетикой да. и так далее, да. и так далее. Ну, да? вот... И тогда, может быть, мы очень многим явлениям дадим Объяснение, конечно, тогда, мы сможем, тогда мы сможем их уже применить. И второй вопрос, конечно, это чисто политический, когда просто не дают развиваться или какому-то определенному направлению. Наша страна тому колоссальный, сказать, очень яркий пример, когда у нас и Лысенко, и когда у нас ну, компьютеры да, назвали, да. вообще, что это отродие капитализма и так далее, и полностью загубили это направление. Да? Да. Вот. Это чистые политические домарши, которые, конечно, науки должны быть полностью исключены, потому что науки не важно, какая политическая система. Это у нас с вами социализм, коммунизм или капитализм. Знание – это власть. И поэтому политики понимают, как надо ограничивать доступ к знаниям, Знание. то есть к власти. Ну, вспоминаем слова Грефа, да? Разве это можно да. на страты, чтобы люди все знали, они, они же тогда ими управлять нельзя будет. Конечно ограничить образование нашего населения начальной школой, а потом только все за день. Господь сказал, что нам достаточно будет населения этого, чтобы оно осуществляло свою работу. Ну, а, а кто нам будет нужен, мы будем обучать. Понимаете? Да. Поэтому вот это, конечно, все очень печально. И потом печально, что сейчас образование идет, что мне очень не нравится, что у нас сейчас вот нормальное образование уходит в какие-то отдельные центры. Раньше образование, задача образования решала школа, школа начальная и средняя школы это было бы а сейчас в школе кое-как учись а потом мы тебя в сириус возьмем если ты там какой-то одаренный или туда-то возьмем а там и как там их не учат просто знанием а там ты должен быть лидером ты должен ну, всех да. давить ты должен идти вперед. Поэтому то, что вот это все выхолостили из образования, из науки, это очень печально. Это надо все вернуть. И тогда мы, может, наши с вами и научные разработки и изобретения будем более активно использовать, и уж тем более их охранять и патентовать. Смертность высока. Это посмотри, народ какой-то. У меня с в аудитории 30-летние, они уже старики. Да. Они старики, они уже все, я вижу, они устали, они все измотались. Они все, им надо этих бесконечных резюме, это бесконечные эти интервью, это просто какой-то кошмар. Они мотаются из одной компании в другую, причем никто, никто не работает по специальности. Ни один человек. Выход из ситуации, на ну, мой взгляд, каков? Но ситуация должна распадаться на три части. Значит, надо, во-первых, понять, определиться, мы вообще кто. Мы капиталистическая страна, мы социалистическая страна, мы, мы демократическая. Не идеология, а политический строй. Я считаю, что нужно пойти по пути сказать, нормального, современного со социалистического строя. В каком плане? Ну, Во-первых, национализировать все эти крупные компании. Я не предлагаю, чтобы раскулачивать, чтобы устраивать революцию. Да. Потом опять вернуть задачи воспитания и образованию. Обязательно. И, и сделать фундаментальный упор опять на науку и на первичное образование. На воспитание да, и образование. Обязательно. Тогда придут специалисты, они будут мальчики, которые ничего не знают, в правительстве 300-летнее вообще вещи, о которых даже понятия не имеют. Да. А у нас как раз вся тенденция сейчас вот на искусственный интеллект и на то, как сформировать то общество. А то общество, даже у нас ребята, уже по-другому, сказали так называемые цифровые права. Они у кого? У машины или у человека? Уважаемые друзья, на этом разрешите с вами прощаться. Благодарю, Наталья Николаевна, за подробное освещение проблемы. Мы поговорили о том, что нас волнует. Подписывайтесь на наш канал. Делайте свои комментарии. Задавайте вопросы. Всего хорошего. До новых встреч.